Добрый вечер, дорогие зрители. Сегодня у нас интересная тема о приворотах, результативность и что можете получить, если будете делать приворот. Елена, вроде говорят, что привороты – это фантазия, магия, это не действует, такого не бывает. Как ты думаешь? Всем привет. Привет. Ну, это все такая страшная реальность на самом деле. Я работаю с этими людьми, как бы кто, кого привораживали. И бывает, что я просто вижу реально потом, во что человек превращается. Да, как бы. Бывают очень фатальные случаи. То есть так как приворот влияет на сердечную чакру или на те, допустим, чакры, через которые человека привязали, то практически аннулироваться может жизнедеятельность человека, а энергия будет уходить к тому, кто приворожил. Если, допустим, это привор... приворот сделан специально, чтобы человек, например, кого-то подпитывал в определенном порядке бизнеса, направления, и, допустим, этот человек не знает этого, да, то в итоге как бы это может вылиться в очень плохое, да? Поэтому, когда вас куда-то тянет, не туда, тут надо смотреть, а ваше ли это или как. То есть вот тут нужно за этим следить. Ваше ли это ощущение от того или иного человека. Потому что привороты, они бывают, еще раз повторюсь, семейные, родовые, любовные, партнерские, бизнес-приворота, бизнес да? то есть к направлению к структуре какой-то, госструктуре, то есть это иногда похоже на НЛП воздействие, то есть это уже смешанные практики абсолютно, и кто во что горазд, то есть нету такого сейчас, что пришел приворот, дали какой то жизнь, и прочее. Это уже какие-то устаревшие понятия, сейчас это все делается по-другому, и по большей мере иногда через ментальные практики, что в принципе опасно, потому что Любая такая привязка, забирающая энергию она, может, энергию, она может тормозить вашу жизнь, вашу жизнедеятельность, да? как бы и вам нужно понимать это, если это у вас происходит. Маргарит? Я правильно понимаю, что приворот не только любовный бывает, но и по бизнесу, и вообще на разные сферы может распространяться? Он на разные абсолютно может сферы распространяться, то есть если, допустим, кому-то приспичило подтянуть какое-то направление или, например, вытащить человека из какого-то а, нехорошего состояния, например, там у человека, человек в чем-то работает, у него есть какие-то неприятные моменты, там, ему угрожает определенная опасность да, в его направлении, а спокойно могут делать так, как бы, да, я это не проходила уже, вот, и привязывает человека к направлению этого человека, к нему самому, вот, и в какой-то степени может быть ситуация, где это сродни чувством да, бывает, а это бывает сродни ответственности, чувства долга, да, там, любви, то есть смотря какие качества в человеке есть, который поддерживает того или иного, да, и берут, привязывают за те, если у человека гиперчувство ответственности, то такой человек никогда не бросит того, кто приворожил, даже с точки зрения того, что он ответственен за этого человека. Момент в этой всей картине Репина, да, так скажем, приплыли. если привораживает, ну как бы такого человека типа как я, да, такой силы, то при том, что если я понимаю, что это приворот, и я потом человек или тех людей, кто это сделал, то эти люди могут очень плохо закончить, фатально. Потому что я полностью тогда забираю то вложение энергетическое, которое было сделано за период с ними работы или взаимодействия. То есть как бы у меня такие случаи были. Вот, Поэтому тут нужно очень быть как бы, бдительными в приворотных моментах. Это сейчас перешло в какую-то грань, где... Ну, абсолютно, может быть, даже не читаться как приворот. Вот в чем дело. Маргарита. Я так понимаю, приворот опасен и для того, кого приворожили, и для того, кто приворожил в случае возврата. Конечно, в, да. В ином размере, да? Да, если, допустим, кто-то привораживает кого-то для направления, то. Пока это приворожили, не поймет это, допустим, или не снимет с себя как бы, какой-то негатив. А, да, будет очень большая проблема у тех, кто это сделал. В чем дело? Что-то с интернетом у тебя нормально все? Зависает очень сильно? Не знаю, у меня все нормально с интернетом. Мне всегда с ним все нормально. Тема наша, наверное, подвисает. Интернет, не нравится. Наверное, душа моего бывшего мужа Может быть, переживает да. за какие-то аспекты. Да. Так что вот такая история с приворотами. и ну, приворот, я так понимаю, и это по себе. серьезно? А. Это за. Это... Да, Наличное пространство в человеке. То есть приворот это попытка, как бы, я называю это, узурпировать да, человека ну, под свою какую-то под себя полностью, да, как бы забрать энергетически. Получается, приворот это посягательство на свободу воли. Свобода воли это то, на что в принципе нельзя посягать. За свобода, это не свобода, да. свобода воли. И как только приворот снимается, то удар идет тому, кто приворожил. Те, кто косвенно участвовали, тоже, как говорится, получают по щам. Посредникам тоже достается, да? Посредникам достают процентов. Страдают в этой цепочке посредники, те, кто привораживал, и, соответственно, те, кто вообще в этой цепочке был, смотря какая взаимосвязь была у людей и смотря в каком качестве был сделан этот приворот, для чего и когда. Так что вот так вот. Чем опасен, начнем с любовного приворота, чем он опасен для того, кого приворожили? Опасен для того, кого приворожили, опасен э, тем, что человек теряет э, самоидентификацию себя, ощущение себя. Э, первое. Второе, человек как бы не может жить без того, кому его приворожили. Выглядит это как, что человек становится стеклянный, то есть как бы он полностью под. Властью этого человека может находиться, кто приворожил, да, или, или для кого приворожили. И здесь опасность здоровья, здесь опасность того, что человек, кого приворожили, будет тратить свою жизненную энергию на того, кто приворожил жизнь. И если человек этого не понимает, то, если, допустим, эту женщину приворожили к мужчине, то такая женщина будет терять энергию, и ей будет не хватать для своей жизни, для своего направления. То есть, как бы, получается, если нет равноценных отношений, да, если есть однобокость какая-то, и бывает, что человек вдруг ведется на что-то, то это сто процентов приворотная практика, но с элементами... Не услышала последнюю фразу с элементами НЛП-воздействия. Угу. Как человек должен понять, его, что его приворожили? Здесь сложно, потому что тут мне звонил человек с Астрахани, он сам понял, что его жена приворожила. Но как бы самому уйти из-под этого ему тяжело, как только он с ней пересекается, сразу начинается опять то же самое воздействие. И Здесь э, только ну, если человек сильный, он может это пережечь. Вот. Бывает, что, бывает такой приворот, допустим, естественный, когда вступает в силу чувства да, кармические у людей, и человек, когда, допустим, это мужчина да, более сильный, он под себя поджимает женщину, да, ну как бы на себя забирает ее полностью, и энергия этой женщины уходит в жизнь этого мужчины в направлении. У такой женщины будут сбои достаточно сильные. Опять же, через какую чакру привязана, привязка происходит, через ту чакру будут, как бы происходить потери какие-то, да. И здесь, как бы ошибка, ну, проблема такого мужчины в том, что если он, допустим, вдруг искусственно попробует прекратить эти отношения, то а у Женщина как раз встанет и пойдет заново, да, как бы смотря какая, она ну, в основе своей. А вот человек потеряет очень много, потому что как бы, тот, кто его подпитывал, не перестанет подпитывать. То есть произойдет обрыв энергии. Здесь очень много тонких грани. Вообще, как бы, исходя из ситуации, которая в последнее время у меня произошла, да, что вот мой бывший муж, учитель в свое время, да, там Всеслав Соло ушел, и да, там тоже был приворот к мировоззрению, но мы его поднимали вместе, да, и я скажу свои состояния, это как бы полностью ты находишься в этом направлении, то есть ничего другого не было, у меня около трех лет я только вот была в этом состоянии, абсолютно, да, свернута. Потом как бы я начала как-то выглядывать из этого состояния, осматриваться, что-то замечать другое, да, там, то есть я сама стала выходить из этого состояния, вот. В любом случае, если я снимаю с кого-то практики приворота, вот у меня есть тоже люди, я это делаю постепенно, потому что приворот, особенно многолетний, постоянный, особенно есть такие твари, которые постоянно своих мужиков привораживают, еще когда люди денежные, это вообще беда для них. И вот тут вот приворот ложится на здоровье, то есть страдает, опять же, сердце, страдает поясничный отдел, да, там, а у мужчины такого может страдать практически вообще как бы принцип здоровья. Люди могут впиваться, то есть, к сожалению, это тоже присутствует, потому что бывает, что привороты делают на спиртном. Чем больше у человека приворотов, тем тяжелее он заканчивает. У мужа, там было всегда очень много женщин, и кто только его не привораживал, причем ментальными практиками, и, по сути, вот он так плохо закончил энергетически, да, то есть у него уже, он был растаскан энергетически, то есть у него не было самого себя полностью, то есть он потерялся. Ну, это одна из граней вот его беды, как такая практика приворот, да, вот это я реально видела, да, последствия. И сколько я знаю других случаев, там тоже такие аспекты присутствуют, они все одинаковые абсолютно, да. То есть если вы чувствуете приворот, поджимать он может по чакрам, на солнечном сплетении, да, там, на сексуальной чакре очень сильно, допустим, вы чувствуете, что вы не можете перескочить на другого мужчину, если вы женщина, да, или наоборот на другую женщину, если вы мужчина, то вы разберите в себе, как это. Потому что я считаю, так как я прошла, что такое приворот, и я никогда никого не, не, не приворажу, хотя у меня есть способность да, очень большая. То есть я всегда, естественно, работаю в отношениях любых, да, личных, деловых, то есть я никогда не привязываю к себе там и в плане того, чтобы человек как-то что-то прям, вот. Поэтому в этом случае как бы еще раз вам говорю, что вот тут надо смотреть. Бывает приворот когда вы понимаете, что это ваш человек, и вы ведетесь на это, и вы идете по своим чувствам за этим человеком, а это тоже где-то может быть привязка-приворот, потому что человек вас так вот на себя закрутил. Потому что вы ему были нужны в каком-то аспекте, ну, не знаю, чего-то подвинуть, чего-то улучшить. А потом раз вы ему не нужны, и человек вас сбрасывает. Бывают такие ситуации, я тоже у людей с этим сталкивалась. Поэтому на самом деле как бы самое главное всегда соблюдать целостность себя. Потому что на самом деле человек это такая... Ну такая штука, что, то есть это так, такая человек это так, такая штука, назовем да, что мы автоматически переходим из одного состояния в другое и у нас меняется степень развития целостность восприятия и мы иногда начинаем уходить в те или иные какие-то состояния, которые совершенно, может быть, и не наши. И как только вы сбились со своего пути жизненного, да, или вас не туда повели, вы начинаете терять энергию. Вот Если вы так тоже теряете энергию, тоже обратите внимание, вам надо где-то остановиться и посмотреть, чем вы занимаетесь, и в какую сторону у вас уходит энергия. Маргарита? Сам человек может понять, есть у него какой-либо приворот или нет? Ну, если это работающий на собой человек, он может это понять. Если это, профанированный, как это сказать, профанированный человек, даже не неофит, а просто человек, который абсолютно мыслит предметными категориями, совершенно, да, там даже интуиция на нуле пустое, да, такое. Вот такие люди, они абсолютно не могут понять, что у них приворот, и они очень плохо заканчивают, более рано, чем даже осознанные люди. Самая большая проблема – даже если ты понимаешь, что у него приворот, ты не сможешь ему объяснить, что оно у него есть, потому что он настолько, мягко говоря, обработан магией, что у него даже мысли не возникают, что на нем что-то такое. Да, это для человека это естественное состояние, что он чувствует привязку к какой-то женщине и думает, что это реальность, да, там, с которой там жил много лет. Бывает, привязывают через ребенка, кстати. Я тоже такие случаи видела. И человек может даже воспитывать не своего ребенка. У меня такие случаи у людей были. Вот Тут а, тоже очень много таких факторов а, а сложных. да, как бы. Насколько тяжелые последствия бывают у приворотов? Понятно, ну, тяжелые, что самые тяжелые смерть, да? Самое тяжелое – это фатальный уход от болезни. Опять же, идет поражение сердечной чакры, как бы сердечной чакры, ну и так далее. да, Смотря какая область была затронута. Тут еще не правота человека присутствует, потому что на основе приворота человек может отталкивать тех, кто его может спасать. Вообще я взяла за правило одну вещь такую, скажу. Я никогда не вмешиваюсь если я вижу у людей какие-то ситуации, пока сами люди не обращаются. Но у меня бывают случаи, где я что-то делаю, во что-то вмешиваюсь, потому что я чувствую ответственность там, за, за кого-то. И я вижу, допустим, там приворот, но я не говорю об этом человеку, я просто снимаю это как негативную программу, а, соответственно, у человека потом становятся мозги на место, и человек потом начинает соображать адекватно. И да, такие вот... Браки, основанные на приворотах, потом быстро заканчиваются, что человек включает мозги и понимает, что там ему, там, эта женщина там, рядом с ним многолетняя не нужна, потому что, оказывается, там пачками привораживали. Даже будет, бывает ситуация, где вскрывается это. При этом такие женщины могут изменять абсолютно, там, с более, там, если мужчина в возрасте, с более молодым, то есть тут очень много таких факторов. И наоборот, бывает, да, там женщина тоже попадается на молодых мужчин которые сейчас с и рядом этому особенно состоятельные женщины как бы они попадают под определенные программы приворотного свойства и вот ее ведет я вам скажу да вот у меня есть такие случаи у людей ведет не по детски реально вам скажу есть вообще мужчины такие да которые используют женщин как опорную точку для своего развития, неважно, будет он с ней или нет, но он видит, что женщина сильная в чем-то там. И человек может и раскручивать, допустим, через ее энергию свое что-то. И да, у этого человека будут до поры до времени хорошо эти дела, пока эта женщина не поймет, например, или ее кто-то не надоумит, что тут что-то не так, да. Вот, поэтому все проверяется по поступкам. Если, смотрите, если в ваших отношениях, присутствует такая фигня, да, и вы видите, что там, я не знаю, мужчина или женщина, ну, партнера назовем так, да, ну, давайте возьмем мужчина-женщина пару, да, мужчина приворожил женщину. И, допустим, женщина, как она должна определить, приворот это или нет, если вдруг ее личная энергия уходит туда без ответа, такого, как положено, если, например, женщина, которая отдает, страдает от этих отношений, получается, потому что нет того, что положено, равноценности, и опять же нет элемента поступка, то есть человек обещает, но не делает, да, как бы, то есть одно обещал, второе, третье, и проваливается. Ты как бы, человек ждет, да, женщина ждет, ждет, и ее энергия опять уходит на вот этого обещалкина, да, вот, это все уже поступок, да, то есть если человек так делает, ну, я честно говорю, уже надо задуматься, да, как бы, то есть о порядочности этого человека, в ваших отношениях. То же самое с женщиной есть, которая так использует мужиков и на самом деле привязывает, привораживает, особенно денежных мужчин, через детей привязывает, да, через ребенка. Вот, потому что, допустим, ей удобно, что... Как бы ребенок, ну, как бы мужчина не бросит, всегда будет там содержать, да, там, ну, вот она живет своей какой-то жизнью в качестве домашней собачки около такого человека. Ее все устраивает. При этом имеет там молодого, допустим, любовника. А он, бедолага, там, работает, пашет и даже этого не видит. Так что вот такое тоже бывает, да. И при снятии приворота, а там все это вскрывается абсолютно, и будет просто очень большая проблема как бы в отношениях у таких людей поэтому здесь при снятии приворота а снимается он постепенно меняется ощущение у человека реальности и человек вдруг понимает что есть что в его как бы жизни да Пригорит? ну да не всегда это осознанно можно определить поэтому очень много людей просто так видимо Привязывают их, и они живут всю жизнь, не знают о том, что. То есть они мучаются, болеют, страдают, но поэтому при этом понять не могут, что с ними, что с ними сделали. Бывают еще привороты, когда вот есть семья, вот как у нас со Всеславом было, он известный человек, да, и как бы тоже стоял вопрос, когда мы прощались со Всеславом, и были ученики, которые были с 90-х, кто нас помнил еще с детьми, когда мы ездили, и были те, кто новенькие. Перед тем, как вообще все это происходило, 5 числа я встречала своими нас новенькими учениками, и я им рассказала свою правду, как вот между нами было и почему я ушла. Потому что, естественно, возник вопрос. там Меня около него не было, а вот он так болел. Ну, извините, прямо скажу, сколько раз я вытаскивала ситуацию, да, когда уже человек перешел грань, а он перешел ее, не буду говорить как, но перешел. Я просто отпустила. Хотя я точно знала еще с 91 -го года, что если я отпущу этого человека, он умрет. Так оно и получилось. Но опять же, вины моей-то в этом нет. Он сам все так сделал. А следствием, то есть причиной вот этого, это были воздействия, да, когда мы были, как это сказать, как вам сказать, на гастролях. Ну, представьте, это 90-е, да, там очень много ну, как бы людей было, он публичный человек там, да, и каждая там десятая женщина считала, что она почему-то лучше, чем я. Хотя процесс организации нашего направления, я вам скажу, это очень, это очень серьезная вещь, потому что вот сейчас это направление на мне, оно ко мне вернулось. Тогда я полностью занимался организационным процессом с момента, как вот включилась в это там после рождения ребенка более активно, да, вот, потому что я понимала, что ему нужен рядом соратник, человек, который будет контролировать вот этот процесс. И да, я его контролировала достаточно хорошо. А потом просто произошел лимит времени, да, то есть, потому что 24 на 7 когда ты с человеком происходит усталость от отношений, происходит непонимание, человек не давал развиваться около себя. Мне, я человек творческий, мне нужно было что-то свое тоже рядом. Все, понимаете, пошли женщины. Женщина привораживала. Я сейчас не буду называть имена, я всех их знаю. Но я вам скажу одну вещь, что то, что, то, как он закончил это следствие вот этих приворотных многолетних программ. А, причем я не снимала там приворот, потому что я просто ушла, вот и все, и как бы просто сказала, что все, я не буду с ним, я люблю другого человека. То есть я этим самым оборвала полностью отношения. Тем более человек сам все построил так, что вот ему нравилось вот это количество теток каких-то. Вот. Хотя, в принципе, любил-то он только меня, например, действительно, как вот потом и выяснилось, да, и соученики это говорили. Ну и вот у него Ксюша была, тоже он ее любил по-своему. То есть практически остальное все это было только постельный вариант, периодически приходящий, да. Вот. Но этот постельный вариант как раз и внес свою лепту по пробою по его здоровью, потому что я его постоянно восстанавливала. То есть, когда мы жили вместе, я его восстанавливала, я его лечила, я же целитель, я работала как целитель с ним всегда. Я решала вопросы, я выбивала деньги и так далее. То есть я всегда берегла его нервную систему, когда около вас есть люди, которые так вас опекают и поддержат, это ценить надо, потому что на самом деле действительно, действительно бескорыстных, незаточенных на деньги людей очень мало, которые ради вас что-то делают. Я, кстати, благодарна всем соученикам, кто был в эти дни около нашей семьи, потому что действительно люди не за деньги были, а действительно потому что они его уважали как учителя, и финансово помогли, и моральные, и духовные. И физически присутствовали мне удалось собрать какое-то количество учеников и душа как бы все слава соло она он был спокоен и доволен что все таки вот так все я организовала как всегда около него я организовала я вот так организовал то есть никто другой бы не организовал вот в чем дело то есть в итоге у него вот такая ситуация получилась да то есть если вовремя включить мозги то можно было бы да там но, опять же, я всегда разговариваю с женщинами, всегда говорю, насколько вас хватит, настолько вы будете бороться за своего мужчину. Как только женщина понимает, что она устала, отпускает этого человека, то с человеком происходят уже плохие чудеса на основе тех программ, которые наваливаются на такого человека. Но это касается не только приворотных практик. Если, допустим, на человека делать порчу насмерть, и я, например, впрягаюсь на такого, за такого человека, то покуда я как бы на страже интересов такого человека, все нормально. Как только человека мы как бы. Я отхожу от человека по какой-то причине, не буду сейчас говорить, какой-то, то у человека может произойти то, от чего я его оберегал, потому что сам он живет этого не видя, понимаете. Вот тут -то тоже таким аспекты бывают. Как бы и, кстати, свою голову никому не представишь. Я очень со многими людьми работаю, много лет и поняла один принцип, что ты хоть танцуй вокруг человека, объясняя, что вот это не надо совать пальцы в розетку, он все равно, блин, туда сунет пальцы в розетку, а потом прибежит, скажет, Лена, как же так? А я говорю, слышь, Вася, ну я же говорил, не суй пальцы в розетку. Понимаете? Вот так вот. Маргарита? А скажи, пожалуйста, вот, допустим, представим себе, что есть потребность у людей, да, обучиться ну, элементарным способом защиты от магии, приворота, порчи. Ты, например, сможешь организовать э, обучение? Еще раз объясни мне. Я вылетела. Mm -hmm. Еще раз. То есть есть у людей, допустим, запрос научиться э, элементарным правилам безопасности. Как можно, допустим, себя, своих близких хотя бы начать сначала диагностику определить, есть ли какие-либо воздействия, а потом на своем уровне, скажем так, не магическом, чтобы они умели это все снимать. Есть такая возможность? Но есть, я буду, а своей, я буду в своей системе от лекций, да, как бы именно давать вот эти практики, которые помогут человеку ощущать. Я на сеансах уже даю. В своей практике да, у меня, как я называю, как четыре слона, да, четыре столпа, четыре слона, как бы вот этого состояния, да, что я даю, и если это соблюдать, то оно работает. Именно эти четыре практики могут помочь как бы дальше человеку уже самому распознавать. Вот после меня обычно люди сами распознают те или иные моменты, аспекты, возможности какие-то, как с им с собой работать? Ну, учитывая э, нынешние времена, довольно-таки непростые, наверное, спрос на всякие такие энергетические воздействия все-таки вырос, потому что ресурсов становится меньше, а жить лучше хочется всем. Поэтому, когда люди сами не способны реализовать какие-то, возможности. они начинают искать, на кого бы подсесть, чтобы качать оттуда. Поэтому я думаю, что курс обучения таким вариантом, каким ты учишь на частных практиках, по-моему, уже пора как-то организовать. Ты тоже туда же, как Майкл. Я буду сейчас это делать. Я У меня сейчас получилась очень сложная история, я скажу тоже. Направление моего бывшего мужа, которое, в принципе, достаточно мощное, да, и первую ступень, которую я могу преподавать тоже, оно за мной осталось, то есть практически. Да, и это тоже ответственно, то есть я не могу бросить учеников, соучеников наших. И я буду это дело, конечно, организовывать юридически, чтобы это как-то функционировало. Если те, кто нас слушает на радио сан есть как ученики Всеслава Соло пожалуйста, если вы хотите какую-то форму активности, мы будем работать, как вот я сегодня предложила женщине соучениться с Ростова-на-Дону, давнишней тоже с 90-х. То есть сейчас пришла пора там поднимать уже все это дело соученикам. Я тоже как соученик, потому что я считаю, что мне эта школа много дала. И... Но у меня есть свое направление. Ты правильно Маргарита заметила, и Сегодняшняя ситуация, которая произошла с 4 февраля, да, вот это вот событие, тяжелое для нашей семьи, оно меня очень четко сейчас развернуло в организацию вообще и моего направления и того направления. То есть у меня сейчас как бы очень большая ответственность за все это. Вот, и я, конечно, буду сейчас работать над лекциями в своем направлении, чтобы уже как бы именно преподавать, да. Ну да, пора. Да, пора уже. Пора уже. Хватит ныть, ну, преподавать давай, да. Да, пора уже нести людям знания, которые помогут им, трудных жизненных ситуациях, потому что не каждый знает, куда бежать, когда ему сложно, невозможно определить степень порядочности того или иного специалиста, к которому они обращаются со страху. Поэтому все-таки, так сказать, умению самообороны, вся, ну, хотя бы на начальном уровне, надо, наверное, научить. Ну, я думаю, что да, потому что я сейчас на всех, на все, во всех своих, как бы это сказать, во всех своих ну, практиках я обязательно, как это сказать, обучаю тому, чтобы люди могли быть защищены. просто единственное, что за сеанс, допустим, ну, это очень сложно сделать, да, например, то есть как-то так. То есть все равно ну, нужно... Значит, надо курс. Надо да, все равно нужен курс, где я как бы смогу... Сейчас, секунду. Где я как бы смогу, конечно, что-то сделать, да, уже более ну, предметно или назовем это более, более практично, потому что... Исходя даже из опыта и курса своего, как говорится, мужа, да, Всеслава, я тогда еще поняла принцип, что все вот это надо успевать отрабатывать на себе. И моя методика, она как бы более практична получается, потому что я ее на своей шкуре нарабатывала. И все свои рекомендации я даю, исходя из реальных наработок, которые я знаю, как они работают, понимаете. То есть я так понимаю, что ты можешь научить себя защищать да у меня есть еще в разработке курса боевых практик. это я работаю как аналитик по соцсетям да вот и я очень успешно применяю это в комментариях вот и те кто с этим столкнулся в негативном аспекте они ну кто-то даже и не жив а кто-то вовремя опомнился. Но это работает. Время сейчас тяжелое, и умение грамотно разруливать ситуации, оно очень важно, я вам скажу. А скажи, пожалуйста, вот э, семья, которая построена на привороте, после того, как с человека снимают приворот, что происходит? Ну, семья, в принципе, страдает от этого, потому что... Если даже взять пример нашей семьи, да, там мы, в принципе, на основе приворота со стороны расстались, да, как бы там, что крышу снесло конкретно. Но я вам скажу, что страдает конкретно, потому что мне было сложно подниматься, да, детям было сложно. А потом на детях это отразилось, и мне пришлось у них у каждого отводить первых партнеров, потому что там шла аналогия на работу, как было у меня с моим бывшим мужем. И я вам скажу, что реально я с этим работала, и до сих пор вот я работаю с детьми, я снимаю с них всяческий негатив. Даже когда мы приезжали за две недели до ухода Всеслава, я уже приехала как целитель, и я снимала с него, понимая, что все, ну как бы, да, точка невозврата пройдена, я снимала с него а, вот то, что, как говорится, было сделано народ. Ну, то есть на родовую взаимосвязь, то, что могло перейти детям, вот эта проблема. И я ее выкатывала на яйцо, то есть я все-таки пыталась его восстанавливать. Но там уже все было, понимаете, все. То есть э, точка невозврата, когда у человека в чем-то пройдено, то абсолютно точно вам скажу, что э, уже все, вернуть нельзя. Как а страшно. скажи, пожалуйста, вот есть, то есть много лет назад сделанные привороты, вот как в вашем случае, да, ты когда с него, допустим, сняла, что происходит с теми, кто это сделал, забыл, и кому это уже давно и не надо? Ну, там идет возвратный удар. На самом деле приворот, когда кому-то делают приворот, страдает, еще страдает не сам как это сказать, того, кто приворожили кого, да, а тот, кто приворожил, он тоже страдает, потому что этот человек без того, кому он себя приворожил, жить не может. Тоже я не буду говорить, я наблюдала факторы такие у людей, и я вам скажу, что это очень печально, да. То есть вот, человеку уже, уже и не надо давно, он уже ничего не хочет, а отвязаться... Нет, не может, если да? это человек сильный, да, так и есть, отвязаться он не может или она. А если это человек слабый, женщина, который там приворожил мужчину, она будет так за ним идти, идти, идти. Ну, тут еще существует один фактор, я вам скажу, который я поняла, когда мы все сидели в кафе «Тройка», в кафе «Бар Тройка» в электростале, и я как бы видела всех людей, да, Тут очень много тоже существует факторов, как бы пройденный путь с людьми, да, и для меня, например, эти люди ценны, даже если там с какими-то женщинами были, у меня разногласия, вы поняли, да? Ты имеешь в виду после похорон? Да. А, понятно. То есть ты все равно как бы уже, я поняла, что ну куда уж и мы от них никуда не денемся. То что там уже приворот к направлению у некоторых. Но я вам скажу, что, в принципе, оно даже, это если мужчина-женщина отношения, бывает, что есть естественная привязка к направлению, естественная абсолютно, да, то есть где люди четко знают, что это ихнее. Вот это, и они истинно в этом идут, вот это самый лучший сплав людей, которых нет корысти, они просто ратуют за направление. И я счастлива, что у нас такие соученики, может быть, это и моя энергия, потому что я такого плана человек, да, как бы это здорово. Но вот именно таких вот не так много людей по жизни вообще, ну если так посмотреть, да. Ну вот у нас Елизар задает вопрос: может ли человек неосознанно сам сделать переворот, то есть не обращаясь за этим к специалисту, неосознанно сам как может сделать переворот? Ну, спокойно может, потому что если вы, как это сказать, неосознанно, ну, допустим, вы владеете ведьменным взглядом, или как это назвать? С глазом. Нет, да? Нет ну, я не хочу этого ругаться, это называется на слово «б» такой-то взгляд. Ну, то есть ты как бы смотришь, ну, искусство Клеопатра по-другому, да, если для женщины. Можно приворожить, я сам того не понимаю, но если... Мужчина таким владеет, допустим, да, использует любовь женщины в своих целях, то если женщина поймет это, то такому мужчину не поздоровится. На а. самом деле, кстати. Вот Ирина спрашивает, почему высшие силы Бог допускает магию? Или и... это мир магии, где есть знающие и подопытные кролики, над которыми это все? Конечно, но до божественного проявления той религии, которую вы сейчас знаете. Были и другие религии, да, вот я, например, родновер, да, и там это не магия, это по-другому, это определенные практики, да, и люди по этим практикам жили, и наоборот, как бы все было чисто и чинный. как раз тогда-то, в те времена, особо приворотов не было. Вот, а все это пришло позже, как бы, и разделение на эзотерику, магию и религию, оно как бы и привело к этому. Вообще, эзотерика и магия, как бы, прежде всего, Дали очень много миру, да, скажу вам сразу: я даже слова все вот вспоминаю, да, которую он на лекциях говорил, что электричество дали маги, да. Ну, по сути-то, то есть люди, которые склонны были к воспроизведению чего-то такого, в из изобретении, что практически вы можете назвать Божьей скрой, даром. Я это называю эзотерикой, потому что как бы это просто предметизированная эзотерика или загн... загнанная молния в провода, назовем это так. Вот, поэтому э, какой бог может допустить, какой не допустить. Где грань, понимаете, если э, священник чист, допустим, то к нему и в церковь чистые приходят и молятся там. А если священник сам корыстен и нечестен, то и церковь, извините, грязная по энергетике, и туда приходят тетки и дядьки делать на свечки и на Поэтому о чем мы говорим? Оружие как говорится, оно может быть для каждого, но кто его как использует, подумайте. Вот, кто-то в целях самозащиты, а кто-то в целях ну, как бы нападения. И здесь э, есть люди просто, которые не понимают, что практика приворота опасна. Ну, запретить ее бесполезно, потому что это бывает интуитивное состояние, как ты это запретишь, да, там. Вот, бывают люди интуитивным этим, таким даром владеют женщины, там, и они так вот держат мужчины, наоборот, мужчины такие есть. То есть тут ты это не запретишь, это просто надо понимать, вот в чем дело. И запрещать это на уровне религии или еще чего-то, и говорить, что как же Бог это видит. Извините, Бог столько всего видит, как нарушение человечества, что вообще давно бы уже все это к чертям утопил, да, если так рассуждать. На то мы и живем, тут у нас у всех карма, и мы, как говорится, разные наработки используем для понимания чего-либо. И в данном случае вы слушаете меня, соответственно, у вас есть позиция, теперь понимание, как с этим работать, если вдруг вы с этим столкнулись сами. Ну вот по поводу, как Бог допускает и все остальное, я скажу, что это все божественная игра. И мы все здесь проходим э, эту игру, а вот кто как ее пройдет, все зависит от нас. Поэтому... Кстати, Джуманджи, помните, фильм такой был первый? Да. Yeah. Джуманджи, да. Mm -hmm. а вот если вы вспомните, там была фигурировала игра. И вот любознательные детки начали в нее играть. И вспомните, какой аншлаг, они притянули. Но потом они дошли до финиша, и они разрулили ситуацию, которую начал мальчик, который потом стал дяденькой бегающим по лесам. Да? Вот актер хороший играл раньше там. То есть я к чему говорю. Вот так и карма, понимаете? То есть когда вы включаетесь и делаете ходы, то вам даются испытания. И грамотная пройденная ступенька этого испытания дает возможность вам грамотно выйти в плюс той или иной ситуации. Опять же, тут существует соблазн. И как вот тут избежать соблазнов? Да? Особенно если ты имеешь власть, если ты публичный человек. Как здесь... Особенно, когда люди корону одевают, и после этого как бы тоже они очень плохо заканчивают. Да? То есть здесь у каждого свои какие-то испытания, которые кармически заложены были с прошлых реинкарнаций, и которые родовым путем мы отрабатываем карму рода, да, тоже нам даны. Понимание этого дает возможность нам всем, кто в этом варится, идти дальше более гармонично. Вот и все. Да, если хорошо пройдешь уроки, значит, поднимешься на ступеньку выше. А если накосячишь, то на второй круг, на третий круг. Да, это да, да. Вот. Ну, же кстати, да, что говорят? Э, ну, э, когда говорят мне, за что мне это, надо неправильно вопрос ставиться. Надо говорить не за что, а для чего. То есть для, для понимания, каких задач, уроков даются испытания. Если человек не понимает, ему в следующий раз дается испытание как-то посложнее. И так будет, пока человек не усвоит. Ну, это да, всегда дается испытание по возможностям человека. Есть человек, как это сказать, тут еще существует грамотность расхода энергии, я вам скажу. Почему я сейчас так вот как-то к этому тоже интересно отношусь. Потому что мы иногда тратим энергию непонятно куда, а потом не хватает на свое. И может быть это уже не к личному отношению, а бывает к деловым. Или вы вообще человек, который склонен опылять воздух, тратить энергию на кого угодно, но не на себя. Тогда остановитесь, подумайте, включите здоровый такой эгоизм, где вы будете понимать что-то для себя, понимаете то есть развивать себя. То есть нужно всегда равноценно. Если вы чувствуете, что вы передаете энергию, сосредоточитесь на, своей равно... ну, на своем направлении, своей жизни. как бы, да? Научитесь чувствовать вкус своей жизни, это самое главное. Да. Когда человек всю жизнь куда-то бежит, суетится, и потом в какой-то момент ему приходит озарение, он резко останавливается и думает, "Да что я бежал-то? Зачем? Это если, это если вовремя пришло. Да, если не вовремя, то все, он в беге практически уже там и закончится, не поняв, зачем он вообще пришел на эту землю, для каких целей. Ну, это да, это совсем профанированные люди, такие есть, такие. Да. Ну, это многие люди, они, как они говорят, мы материалисты, вы там где-то в космосе космонавты там летаете в своих облаках. Ну, материалисты ⁇ это все чушь собачья, надо жить здесь сейчас, жизнь одна и так далее. Далее по тексту, скажем А потом, когда они уходят, душа как душе, когда придет понимание, что это было, куда она... Кстати, когда, когда, вот тоже скажу интересную вещь, тоже обратила внимание уже ну, вот в нашей ситуации со Всесловом, что когда, как бы, номер, да? Я отпустила, естественно, все, я шаман, я как жрец, я могу отпускать славянский. А, простила его, естественно, на перерождение отправила как бы породу к детям, потому что ну, я так решила: я дважды этот обряд делала. Один раз я обряд это делала на кладбище, когда уже все простились, соученики, с ним каждое свое слово сказал. И я это сделала уже в концовке. И еще один раз я это делала когда мы забирали тело, там я провела такой обряд. Три раза я делала этот обряд, в принципе. И первый раз, когда он лежал умерший, я над ним это сделала, когда его тело уже забирали, мы приехали с дочерью, да. Но там я больше молча это сделала. Как бы Единственное, что я вслух сказал, что я все прощаю, что между нами было хорошее и плохое. Но я вам скажу интересную вещь. Тело ушло. А душа, в душе осталось то чистое, что было у него, ко мне, к детям, к учению, представляете? Вот это чистая любовь, да? Абсолютно. Парадокс. Да, это так очень... что получается, что приворотные практики, они воздействуют на людей, на тело, и именно в теле затык происходит по отношению к развитию тех или иных отношений в позитив, да? То есть блоки, это называется блоки, которые потом формируют заболевания в теле человека. Получается, вот. приворот на душу не действует, или душа? В нет, не на душу, нет? душу в чистом виде нет приворот, воздействует на те клочки сознания, на привязки в теле, на структуры тела, да там, на родовое бывает переход, да, там, это все связано с телом прежде всего, и как бы через тело идет приворотная практика, и бывает, что человек просто живет, как спит, на самом деле это очень страшно, но это есть, да, и здесь, как бы, при снятии приворота, то есть человек просыпается, у него реально вдруг оживает все, как бы, да, в общем, как Елизар пишет, задаюсь себе вопрос, для чего, но не могу найти ответ. Неужели так и не дойдет? Для чего приворот люди делают? Нет. Мы же сказали, что когда у человека испытания какие-либо, не надо спрашивать, за что мне это, да? а вот Нет, нужно искать, Нужно искать, прежде всего, когда есть испытание, есть какая-то сложная ситуация. Первое, что надо сделать, ее надо абстрагировать, это первое. Почему? Иначе ваше сознание не справится с этим. Первая ситуация, вы ее абстрагируете. Потом вы ее анализируете. И за счет, если вы все-таки развивающий человек, то вам придут информационные моменты, почему это произошло. Все. Абсолютно точно вам скажу, даже если кто-то что-то кому-то делает, как негативные программы, там, порча насмерть, я по такому же принципу всегда работаю. И реально я вижу, что это правильно, да, это правильная система, потому что, ну, если вы даже знаете природный эффект у людей, вот в данном случае у меня произошла ситуация, ушел хоть и бывший, на муж, да, близкий для меня человек, хоть между нами было непонимание, и меня, я это все, с одной стороны, я абстрагировала это, да, потому что иначе бы это не дало мне ничего сделать, это первое, да, помочь, организовать все это. И второе в таком состоянии даже спиртное не берет ну кто-то вот проходил это все знают да наверное стрессом в таком состоянии вот я очень много на встрече с, с учениками выпила у меня практически остаточное явление до сих пор есть неприятного ощущения в организме от виски да но нету не было вообще опьянения я абсолютно была трезва и это это, это вот уровень абстрагирования беды, да, как бы самой ситуации. То есть я ее абстрагировала, чтобы грамотно все организовать, хотя периодом меня накрывало, я за рулем ехала, плакала там и, и еще где-то. Ну, вот. Но все равно вот это... Иначе ты не выдержишь, иначе будет тяжело, понимаете. И то же самое с какой-то любой проблемой. Если у вас какая-то проблема, вы посмотрите, а почему она у вас произошла. Вот я точно знаю, почему у него это произошло, да, и как бы связь с ним, с его душой есть, я ему это, естественно, объясняю как уже как медиум, да, равноценно. А если что-то происходит не так в вашей жизни, не знаю, даже с точки зрения, что вы что-то теряете или что-то упало, разбилось, даже разбитая чашка уже это вариант, а почему это произошло, да, вы делаете вывод, не обязательно даже завязывать с негативным соседом, который подумал через стену. Понимаете, не надо все воспитывать принцип, что отомстить, это, как говорится, знаете, при, принцип месть холодной как говорят о а, циркаче, остальные воры в законе. Но, в принципе-то, это правильное развитие событий. То есть, если вы отпускаете, то тот человек, кто вам что-то сделал, он автоматом получит бумеранг плохой. Да? Вот. Поэтому здесь вы делаете вывод, для чего вам дана эта ситуация, почему она у вас получилась, и как исправить сейчас, на настоящий момент, если это тупиковая ситуация, как из нее выйти. Поэтому любые ситуации даны нам для того, чтобы было движение вперед. Если люди не развиваются, сколько с них не снимай негатив, они будут топтаться на месте. Это сто процентов. Маргарит. Ага. Елизар пишет. Я Валентина, пишу под ником супруга. Заметила, что с соседкой синхронизируюсь по болезням. Сначала у нее, потом у меня. Ну, тут она может вам сбрасывать негатив. Я советую абстрагировать немножечко соседку. Если у вас стенки соприкасаются, можете зеркало маленькое повесить туда. Это мой бывший друг, коллега, мне подсказал. Когда мы с ним дружили, потом он оказался предателем. Не буду называть имя. Вот. Ну, вот такая идея от него была. И, имеется в вот, виду отражающей стороной. Да, отражающей стороной вешаете к стене, на ту стену, где у вас такая нехорошая соседка. Работает, кстати, очень хорошо. Вот, это зеркальная такая защита. Но в любом случае, да, моему коллеге Гени Лобанову спасибо за эту практику полезную. Все время она мне помогла. Да, через некоторое время можно увидеть, что соседка заболела сильнее. А просто будет так... все возвращаться. Главное, чтобы вы сами не брали себе это обратно. Тут тоже я даю практику, как грамотно на такое реагировать. Но в таких случаях, кстати, вот еще один момент интересный по приворотам, по порче, что когда человека снимают, то тот, кто сделал плохое, он начинает суетиться, начинает искать встреч, контактов, пытаясь что-то подсунуть, что-то в руки дать. Есть такое. Мало того, бывает, что попытаются, я и говорю, что ни в коем случае нельзя, а, как это сказать, брать, давать деньги, чтобы вам возвращали. То есть дайте столько, сколько вы можете, чтобы не брать обратно. Вот так. Еще раз, вот это, с этого момента. Ну, да, допустим, да. пример, не буду говорить кто и что, но допустим, вот такой пример например, да, то есть соседка делала на соседку, вот моя акверентка, да, получила удар по здоровью, и когда я с нее снимала негатив, пришла соседка там снизу с проблемой в этом же месте, но там онкологического характера. Вот, и я сказала, я предупредила соседку, а там далеко не эзотерики, я сказала, что ни в коем случае не давай ничего, там, но она дала 2000, Буквально него, эта соседка пришла, она сказала, во время дала зарплаты... В долг, даст, дала в долг? Ну, нет, она просто дала. А я, когда узнала об этой ситуации, я сказала, не бери обратно эти деньги. Но она мужу этой, ну, к как бы дала эти 2000, но он тоже такой человек непростой, да, и он что сделал, он убрал все в кошелек, и этой женщине, своей жене, не дал, значит, <смех> этот самый, э эти две Но негатив все равно в дом внесся, поняли, да, с купюрами. Угу. А вот, на самом деле, надо не брать эти деньги, и э в итоге, как бы, просто по этой ситуации понятно, откуда пришел негатив, да, то есть в дом этих людей. И я это объясняла. Но, опять же, люди, которые далеки от эзотерики, они абсолютно могут даже это не связать. Потому что что такое эзотерическое мышление, это когда причинно-следственная связь в голове у нас укорачивается. И за каждое наше действие мы получаем шишки сразу. Но такие шишки, которые позволяют нам исправить ситуацию. А обычные люди, профанированные, живя в своей среде, где, особенно за базаром не след, пардон за разговором, да, они получают это через какой-то промежуток времени, понимаете, да, вот, и здесь наступает момент, потом такой бедолага и кричит, за что же мне это, то есть накосячила там по жизни, или он, или она, а потом там, когда снежный ком чего-то, а человек молится, там кричит, а почему мне это пришло, ну ты оглянись, как ты жила, жил, да, там проанализируй все, и ты поймешь. Мы же не помним вчерашний день. Обратите внимание, вот я пишу ежедневный отчет, уже второй год. 120 дней уже второго года идет, как я пишу, 121 да, день вчера был. Представьте себе такую ситуацию, если я сейчас вспомню год назад, сегодняшний день, я его не вспомню. Я его могу только посмотреть в ежедневном отчете. Представляете, так же и вы. Вы не помните, что было вчера, если у вас не записано это в ежедневнике, представляете, особенно с сегодняшней памятью по информационному, то, что мы информационно получаем много информации, у нас память в основном у всех людей вообще как бы очень нехорошо работает. Вот, поэтому я вам советую, да, вот как-то какие-то аспекты по своему развитию, кто серьезно этим занимается, обязательно советую и рекомендую, записывайте, заведите все такие дневнички размышлений, где вы будете записывать сны, выводы какие-то там. Даже неважно, это может быть не дневник там пошел, встал, сделал, отжался, лег, да, там, или опять пошел куда-то. Это может быть просто дневник наблюдений вашего развития какого-то, да, ваших мыслей. Это поможет вам потом заглянуть там в себя через год. Знаете, как это будет интересно, я вас уверяю. Попробуйте, эта игра очень интересна. Ну, на этой позитивной ноте, я думаю, мы на сегодня закончим. Мы уже почти час в эфире. Благодарю, Елена, было очень интересно. Желаем тебе, чтобы у тебя все ситуации развернулись в пользу. Да. Без, потерь Без потерь в жизни потерь. не бывает, но какая-либо, любая потеря дает все-таки какой-то урок жизни и какой-то дальше стимул движению вперед. Видимо, пришло время что-то изменить в жизни. Да, буду буду да. стараться. Поэтому удачи, а, благодарю. Всем Всего пока. Хорошего. Всем пока.